Андрей Андреевич, подскажите, как правильно использовать медную чашу? Заранее спасибо. Если медную чашу написать э, символ Хрим, символ Ом, символ Аум, то это естественно добавляет. При символе Хрим добавляет денег, при символе Ом добавляет расслабленности такой, при символе Шрим тоже денег, при символе Хрим Хри может убирать еще, а при символе Айм может убирать добавлять вернее ума ну где-то так пустые чаши не нужно рядом с собой раскручивать это не очень хорошо сказывается на нашем здоровье психическом как правило